и разработчик обучающего курса Smart Money по автоматизации любого сетевого бизнеса в Интернете. Сегодняшнее видео я хочу посвятить новичкам, то есть тем людям, которые решили, твердо решили прийти в Интернет и построить свой сетевой бизнес. С чего же начинается ваш путь? Наверняка сейчас вы уже озадачились тем, что начинаете перерывать весь поток информации, который есть в интернете и погружаться в те проекты, которые вам предлагают. Рано или поздно вам встретится человек, который заинтересует вас своим предложением и скажет, что у нас отличные курсы, я вот столько-то уже заработала, у нас все чудесно, распрекрасно, и вы на эмоциях войдете в этот проект. И только после того, как вы активируетесь в данном проекте, наверняка вы уже знаете, что любой сетевой бизнес состоится только тогда, когда у вас будут те или иные активации, то есть какую-то сумму денег вы вложите в свой бизнес. И на эмоциях вы начинаете изучать то направление, каким занимается ваш сетевой проект. В первую очередь, конечно, вы обращаетесь, а на чем же здесь можно заработать? и с удивлением обнаруживаете, что ваша сетевая компания предлагает вам исключительно матричное э, направление, то есть вы будете зарабатывать только тогда, когда вы будете приглашать других людей, и люди будут проводить активацию в данном проекте. Далее вы смотрите маркетинг план и тоже с ужасом понимаете, что там для того, чтобы получить ваши первые деньги, нужно пригласить 18 человек. И тогда вы совсем не понимаете, что же нужно делать и обращаетесь к вашему наставнику и спрашиваете, а что же нужно делать, чтобы пригласить эти 18 человек. И тут же вам следует совет. Садитесь, пишите список в ваше ближнее окружение и начинайте, моими словами, приглашите в бизнес и говорить, что это такой замечательный, при призамечательный проект, в котором Ваш наставник или наставник моего наставника очень хорошо заработал, при этом вы не имеете никакого своего опыта, никаких своих результатов. И вы начинаете писать списки и обзванивать тех несчастных людей, которые попали в ваш список потенциальных партнеров. Поверьте, со многими у вас испортятся отношения, многие скажут, вам нет, это неинтересно, потому что им вообще в принципе не интересен ни сетевой бизнес, ни бизнес в интернете. А кто-то перестанет, скажет, что я уже работаю в каком-то проекте, вот у нас лучше, а ваш вообще какой-то лохотрон. И что происходит? И в результате произойдет снижение вашего эмоционального фона, вы опять обратитесь к наставнику, а наставник в лучше, лучшем случае скажет, ну что, все так делают, у всех получается, и вот и ты давай. И потом, когда увидит, что у вас нет никакого движения, просто отстранится от вас, решит, что вы не перспективный партнер. К сожалению, вот так это чаще всего и бывает, и многие новички попадаются вот на эту такую не очень приятную наживку. Для тех, кто более целеустремленный, имеет более твердую волю, начнут искать вновь другой проект. и Он будет другой, третий, четвертый, пятый, их может быть большое количество, рассеянные по всем проектам деньги, а результатов как не было, так и нет. Единицы дойдут до своего продуктивного финала. Они сами проанализируют, какую-то компанию, они сами э, проанализируют маркетинг-план, они дозвонятся до основателя компании, переговорят с ним, узнают все за и против, простроят свою стратегию и в конце концов и начнут зарабатывать в интернете. У вас уйдет на это очень много времени, очень много сил и до этого торжественного момента, к сожалению, доходят единицы. А теперь что же предлагаю вам я и партнеры моей команды Smart Money. Мы предлагаем вам получить от нас в подарок сетевой бизнес под ключ с профессиональным наставником. Что же это значит, спросите вы? А это значит, что мы за вас нашли надежный сетевой проект, который отлично и эффективно развивается, имеет несколько направлений в развитии и очень щедро оплачивает работу своих партнеров. Наш проект называется благотворительный холдинг GMMG и мы действительно имеем несколько источников дохода. Здесь есть и классический э, маркетинг, здесь есть инвестиционное направление, которое так любит большинство людей с отличным стабилизационным фондом и диверсификацией всех рисков наших вложений. И еще много интересного, где на партнеры нашей команды могут зарабатывать. Давайте посмотрим, что же здесь за маркетинг. Почему мы выбрали именно его, а не какой-то другой? Каждый наш партнер который начинает строить свою структуру и, подключив к холдингу хотя бы одного партнера, полностью возвращает свои деньги. То есть вы активировались на 10 долларов, вы пригласили партнера, который тоже активировался на 10 долларов, и вы сразу же получаете 100%, можете брать эти деньги и выводить их из проекта и, и использовать по своему собственному усмотрению. Второй партнер принесет вам стопроцентную прибыль и третий партнер вам тоже принесет деньги, но это пойдет к вам на реинвест и у вас открывается опять такая же линеечка. Проще и легче, и понятнее маркетинга его просто в интернете не существует. Более того, вы получите профессионального наставника, который всегда будет с вами на связи и за руку вас выведет на ваши первые результаты. Более того. Компания позаботилась о том, чтобы наших партнеров обучали ведущие бизнес-тренеры в интернете, такие как Александр Бек. Для наших партнеров есть целый курс, который доступен нашим партнерам. А для партнеров моей команды есть четкий план действий, как ввести новичка в бизнес с нуля до первых его результатов. У нас в команде есть мощное обучение, мощный курс по автоматизации сетевого бизнеса, который доступен только партнерам нашей команды. Никто из партнеров других команд либо других сетевых бизнесов не могут получить наш курс без первичной оплаты. Все могут его только купить. Но для партнеров нашей команды есть возможность получить доступ к платному курсу высокоэффективному платному курсу без первичной оплаты. То есть наши партнеры сначала получают доступ, обучаются, практикуются, мы даем исключительно практические навыки, тут же простраивают стратегию на нашем проекте, на нашей практической платформе, зарабатывают по маркетингу нашей сетевой компании и после этого могут оплатить наш курс. И если же по каким-то причинам курсанты ничего не зарабатывают, деньги за обучение мы не берем, потому что нам не интересен ваш неуспех. Значит, что-то вы упустили. И мы предложим вам вернуться к началу занятий и простроить всю стратегию должным образом. Мы на 100% уверены, что каждый наш курсант, выполняя все наши инструкции, зарабатывает в любом случае. И это показали результаты наших партнеров, которые с самого начала обучения зашли к нам в компанию. И, конечно же, у вас будет профессиональный наставник. Этот человек, который постоянно будет находиться с вами на связи и помогать вам, если что-то у вас не получается в настройках. Более того, на нашей обучающей платформе есть четыре куратора, это люди, которые помогают вам в технических настройках, если вдруг что-то вам непонятно. Уроки написаны простым человеческим языком и разберется каждый, даже чайник. Итак, если вы хотите получить свой сетевой бизнес под ключ, без рисков, с полным планом ваших действий, с профессиональным наставником, все мои контактные данные находятся внизу под видео. Если же вы уже в процессе просмотра видео приняли решение, что вам это нужно, вам нужно всего лишь подписаться на рассылку в мою группу и вам сразу же придет письмо с инструкциями, что вам нужно делать. Ссылка внизу под видео. Если у вас остались какие-то вопросы, все мои контакты находятся внизу под видео, напишите мне, с удовольствием вас проконсультирую. С наилучшими пожеланиями и я верю в ваш успех.